Очень часто, когда люди узнают, чем я занимаюсь, и я приглашаю их на татуаж, они начинают так стеснительно мяться. А я сразу понимаю, что в голове они представляют себе вот это. Сейчас я расскажу, как это получается. К сожалению, на данный момент даже сейчас есть мастера, которые делают вот это, но... Татуаж очень сильно шагнул вперед за последние годы, и сейчас татуаж выглядит максимально натурально, максимально естественно. Выглядит, как будто вы немножко подкрасили карандашиком брови, как будто ваши глаза просто стали такие вот от природы и стали выразительными, губы стали более объемными, выразительными, четкими. Мы работаем другим оборудованием, мы работаем другими пигментами. Татуаж сейчас выглядит хорошо, красиво, дорого, модно, натурально. А, да, к сожалению, до сих пор еще есть мастера, которые нигде не учатся, либо самоучки, которые работают на дому, где-то в подвалах. Но вы должны понимать, что это, такой трэш есть в любой сфере. Поэтому если уже вы выбрали, захотели сделать татуаж, выбирайте мастера. Не идите к мастеру, который делает вам татуаж за там, тысячу рублей где-то в подвале, каким-то непонятным оборудованием, не одноразовой иглой, которая лежит у вас, которая была месяц назад, повторно берут ее на вас. Выбирайте студию, где работают качественным оборудованием, хорошими пигментами, у которых есть огромное-огромное портфолио заживших главная работа. А если вы хотите узнать, на какие нюансы нужно обратить внимание, и как нужно правильно выбрать мастера, переходите по этой ссылочке, смотрите видео и находите ответы. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всех люблю слую. Всем пока.